Всем привет, ребят! Рад вернуться, наконец-то у меня появилась возможность снимать видео и я надеюсь уже в следующей неделе я войду в обычный свой режим и буду записывать регулярно ролики. Уладил все некоторые свои семейные дела, поэтому возвращаюсь и, конечно же, рад всех вас видеть. В данном видео с этого ролика я начну, скорее всего, на короткий обзор рынка, что здесь происходит, да, в течение там месяца, что произошло. Некоторые моменты, которые я успевал, за которыми я следил, да, я это все описывал в телеграм-канале. Поэтому, кто еще не подписан, залетайте туда. Там информации буду стараться давать больше. Ну и давайте начинать. Итак, по биткоину открываем дневной таймфрейм. Еще где-то с ноября, декабря, вы знаете, это топил за рост. И только торгую в лонг есть такое даже видео у меня. И первая цель я ставил 28-33 тысячи по биткоину. Я говорил, что мы туда однажды придем, ребят. Придем. Мы пришли. Первая цель 28 тысяч. 33 не пришли. Но она не за горами. Я думаю, в принципе, эта отметка тоже будет достигнута. Но здесь большой вопрос. Она будет достигнута сейчас или через какую-то... Коррекцию. Смотрите, я вот здесь, вы, наверное, заметили, не случайно видите такие фигуры, да, которые образовались и что они с собой несут. Если мы возьмем историю, то там любую фигуру, которую мы начертим... Даже вот с мая 22 года она пробивалась и очень резко вниз. Здесь тоже она пробивалась вниз, здесь пробивалась вниз, здесь пробивалась вниз. Но там мы можем сказать, что был уверенно такой падающий медвежий рынок. Сейчас же рынок в принципе изменился. Я считаю, вот это красивое вот такое, да, там накопление, выход с него. Я считаю, что это было дно по биткоину и больше вероятность я даю на то, что по биткоину дно новое мы не увидим. Вряд ли мы уже уйдем ниже 15 тысяч. Но не исключаю этого. Это может случиться, особенно если, например, придет регуляция, какие-то будут понятные, четкое правила, и они будут совсем ужасные, например, для криптовалют, для биткоина, для всего рынка, то, конечно же, я не исключаю, что биткоин может сходить на новое дно. Там 14-10 тысяч, там уже будем смотреть. Но по факту то, что сейчас происходит, мы видим тренд сейчас краткосрочный, долгосрочный, неважно, у нас растущий. И биткоин как раз вот сейчас, он может шортсквизом уйти выше на 29, 30 и потом мы можем упасть и протестировать как раз зону 24, 25 тысяч. Здесь поднакопить сил и потом уже обратно штурмовать вот эти 30 тысяч и больше. Потому что с одного маха вряд ли удастся биткоину пройти этот уровень. Но когда биткоин здесь задерживается, да, и стоит сейчас. Я в телеграм-канале писал, да, что я жду, в принципе, от альткоинов какое-то движение. И я надеялся, что они покажут очень хороший рост. Потому что доминация биткоина она совсем выглядит неприлично. И она дошла уже до уровня 40. 8,49. Видим, это предыдущие хаи. То есть половина всей капитализации биткоина находится... Э, вернее, половина всей капитализации криптовалютного рынка находится в одном биткоине. Добавим сюда эфириум. С его тоже огромной капитализацией. То практически в двух монетах у нас помещается чуть ли не весь рынок. Поэтому здесь с этого клина, который я рисовал, мы вышли. Мы тестируем, не исключая, может биткоин... По доминации еще и 49,50 нарисовать. Ну и потом будет долгожданная коррекция вниз. И там уже альткоины, ну, прям, ну, прям обязаны, ребят, обязаны пострелять. В принципе, рынок нам, ни мне, ни вам, никому ничего не обязан. Но по логике все должно именно так произойти. Но сейчас реально вымарит. Кто в альткоинах, например, такие, как я, да, чуть раньше избавились от биткоина, вы меня сейчас прекрасно понимаете. Сейчас очень сложно, именно, например, да, биткоин стоит, альткоины не растут. Если биткоин растерт, то альткоины растут там похуже. А если биткоин чуть-чуть корректируется, альткоины валятся вообще непонятно куда. Сразу минус 10, минус 15. И на этих значениях по биткоину все мы знаем, что цены на альткоины того же там Атом, Dot, любую там линк возьмите, они быть, должны быть там, по идее да и вообще по истории значительно-значительно выше. И в случае коррекции биткоина 24-25 тысяч на таких слабых альткоинов, к сожалению, я предполагаю, что альткоины прольются еще больше. И тогда уже э, я жду и готов выделить еще средства, которые у меня есть 30% USDT, именно э, для того, чтобы подхватить альткоины еще ниже. Например, в биткоин то, что обновит свои э, ЛАИ, например, с текущих, это я 100% уверен, что такого не произойдет прямо сегодня-завтра в течение недели. Ну вот, например, такие монеты, как Link ЛИНК, там, другие монеты, которые формируют вот такое длительное накопление да, при резком падении Биткоина, там, например, коррекции, они могут пролиться. И они могут ни один Альткоин еще обновить свое дно ниже 5 долларов, например, по ЛИНКу. Но потом с резким разворотом... И выходом по тем целям, например, как минимум я жду от монеты Линк. Да? Это просто беру для примера. То, что я жду, я для трейда брал эту монету и накапливаю. И как минимум 60, 100, 160 процентов я жду по данной монете. Потому что э, биткоина потенциал, как по мне, если брать от 15 тысяч да, на 30, то есть мы будем иметь 100%. Вот как раз уже, я думаю, и пора биткоину немножко остыть, раздать свои доминации. И альткоины должны, в принципе, порадовать тех, кто очень долго ждал и ждет, как и я, например, что альткоины все-таки покажут рост. Но вы должны понимать, что если мы связываемся с альткоинами, то мы привержены, к сожалению, большему риску, намного большему риску, что наши позиции зайдут в более серьезный минус, нежели мы будем держать просто биткоин. Поэтому это тоже учитывайте и залаживайте свои риски, и когда покупаете и составляете свой портфель. Индекс относительно силы доллара, видите, нащупал свою поддержку. Вот здесь, с бычьего клина, последнее видео я еще снимал. Я говорил, мы дойдем в район 105, выпадем с клина, скорректируемся. Как раз это произошло, и это дало возможность... S&P 500, биткоину показать хороший рост. Но, к сожалению, без альткоина этот рост прошел. Поэтому сейчас вот, отскакивает уже третий раз индекс доллара от поддержки 101-100. И в район 103-104, если он отско отскочит, да, то как раз индекс S&P и биткоин может скорректироваться. И это даст возможность как раз зайти по хорошим ценам в те же самые альткоины, если вы туда не заходили еще. У меня какие-то позиции набраны и для каких-то позиций я держу еще USDT. Но вы должны быть готовы, если вы набрали больше, чем можете себе позволить, либо минимизировать свои риски, вы можете какие-то позиции, если есть плюсовые, прикрыть, либо поставить стопы какой-то безубыток. Потому что вот сейчас, если мы с этой фигуры выпадем, да, как и в предыдущие разы, вниз, то как минимум... Биткоин на 24-25 тысяч мы протестируем. Я же больше склоняюсь, что сейчас мы пойдем на 24-25 на коррекции. Но может быть такое, что мы пойдем туда через выход, да, через шорт-сквиз такой. Там, например, вынесем вверху где-то на 29-400, возможно до 30 тысяч. И потом уже пойдем на коррекцию, чтобы нам было легче расти в дальнейшем. Это в принципе ничего плохого не будет означать для биткоина, но опять же повторюсь, по альткоинам может быть ситуация очень плачевная, поэтому имейте это в виду. Если мы откроем график индекса S&P 500, то мы сейчас движемся к очень сильному сопротивлению в район 4200 и отсюда, скорее всего, если мы достигнем этого уровня, ну, вряд ли мы его опять пройдем. И от него я жду коррекцию как минимум в район там 3900-4000, и потом уже может индекс начнет его пробивать, если ФРС все-таки установит окончательное решение по процентной ставке, и если они не будут ее там дальше поднимать или подымут еще там на 0,5 может максимум. И когда рынок уже будет знать, что после этого будет какое-то смещение да, и понижение, то только тогда уже рынок будет пробивать вот эти 4200. А если будет какое-то ужесточение, что-то пойдет не по плану, то S&P 500, конечно же, опять может пролиться в район своей зоны поддержки 3600-3700. Это будет, конечно же, очень сильно давить и на рынок криптовалют. Но загадывать далеко мы не будем. То, что сейчас мы умеем, я уже вам объяснил. То, что жду, тоже объяснил. Ну и напоминаю, что рынок криптовалют является очень высокорискованным, Поэтому обязательно не нужно залетать сюда и улаживать какие-то средства, которые вы не готовы потерять. Ну а на этом, друзья, я буду заканчивать. Как всегда, я всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.